Привет! Меня зовут Артур Роуз и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как зарабатывать деньги и очень серьезные деньги абсолютно с нуля в интернете. Что я имею в виду под словами серьезные деньги, но это, друзья, от 100 тысяч рублей и выше. Очень долгое время я думал делиться ли этим методом или нет, но на сегодняшний день на моем канале, друзья, собралось аж 105 тысяч просмотров и 1000 подписчиков. И в честь этой круглой даты я решил сделать такой подарок и рассказать о данном методе более подробно. Также в конце этого ролика теперь ждет мега бонус и мега подарок, поэтому обязательно досмотри это видео до конца и ты будешь приятно удивлен. А теперь, друзья, давайте пройдем за компьютер, где мы с вами рассмотрим все более подробно. Итак, друзья, о чем мы сегодня поговорим в этом видео? Но для начала мы обсудим очень глубоко сам метод. Со всех его сторон. Ну, смотрите, к примеру, вот такая вам ситуация. Берем мы любой предмет, ну, скажем, это пускай будет, допустим, сотовый телефон, и закрываем его в руках. И оставляем только маленький-маленький уголок. И показываем, ну, допустим, какому-то человеку говорим, угадай, что это за предмет. Но ну, он, конечно, не может понять, что это сотовый телефон. Он видит там маленький сантиметр. Для того, чтобы понять, что это сотовый телефон, нужно его не только а, рассмотреть полностью, но и потыкать в нем, посмотреть, какие в нем функции есть. И тогда вы поймете, что это сотовый телефон. Понимаете, то же самое с методом. Для того, чтобы его понять, не нужно в комплексе все обхватить. Мало сказать, вот это вот так, и вот это вот так, и вы будете здесь зарабатывать. Нужно то есть его со всех сторон рассмотреть, со всех углов и со всех градусов. Дальше мы с вами поговорим о том сколько времени нужно вообще уделять данному методу. Потом мы с вами обсудим как быстро выйти на 100 тысяч рублей, как ускорить этот процесс. Дальше мы с вами обсудим как увеличить этот доход ровно в два раза до 200 тысяч рублей. После этого мы поговорим об рисках этого бизнеса и дохода и как их обойти мои советы и рекомендации. Дальше мы обсудим, как все автоматизировать и не тратить свое время, это очень приятно, когда деньги не только идут, но и автоматизированно его уже свое время не тратите. И после в конце вас ждет мега бонус и подарок, друзья, от меня. Я очень долго, если честно, думал, дарить его или нет, или его продавать, но вот решил подарить абсолютно бесплатно. Итак, друзья, что же это за метод? Это метод YouTube. Почему именно он? Но ну, смотрите на сегодняшний день друзья люди любят смотреть видео и вы должны четко понимать для того чтобы зарабатывать деньги кто-то эти деньги платит, да? но не бывает так что деньги появляются с воздуха, то есть ну бесплатный сыр он только в маршаловке там и для дураков и лохов. да. Вот вы должны понимать что в принципе если деньги приходят то они откуда-то уходят. Поэтому неважно чем мы занимаемся там, что мы продаем, услугу там или какой-либо товар нужно привлекать трафик и на сегодняшний день самый лучший инструмент по привлечению трафика это YouTube. Но друзья я не буду вам рассказывать сегодня о том как создавать канал, как снимать видео, кучу времени тратить, покупать там технику разную. У нас нет на это времени. Мы хотим зарабатывать быстро. Нам нужны быстрые деньги, да. Вот поэтому мы сегодня с вами поговорим о таких каналах, как серые каналы на YouTube, как вообще с них зарабатывать, как их создавать, как это делать безопасно, как эти деньги безопасно зарабатывать. Ну и вообще рассмотрим с вами, что такое серый канал. Итак, друзья, ну вообще YouTube делится на серые каналы и авторский канал. То есть авторские каналы это когда вы берете и создаете сами видеоролики. Серые каналы это когда вы ролики не создаете вы их, так сказать, мягко взаимствовать чужие ролики и заливайте их на YouTube с целью заработка. А теперь, друзья, о плюсах серых каналов. Ну, во-первых, это экономия времени. Ну, за счет того, что вы не снимаете видеоролики, вы заимствуете чужие, поэтому, естественно, вы не тратите время на съемку. На самом деле, для того, чтобы снимать авторский контент, нужно тратить очень много времени. Ну, например, у меня на один ролик может уйти от 5 до 6-7 часов. А на сером канале вы можете легко скопировать, ну, за пару секунд там 10 видеороликов, то есть это существенная разница во времени. Следующий большой плюс то, что нет затрат на технику, за счет того, что вам не нужно ничего снимать, вам не нужно покупать камеру, то есть вам не нужно всего этого лишнего, вам не нужно в общем тратить деньги. Следующий у нас момент это то, что на серых каналах больше заработок, чем на авторских, за счет чего так вообще происходит да, в принципе. Ну смотрите друзья, что касается авторских и серых каналов. То есть вы должны понимать что ну на авторском канале чтобы вам там создать 100 роликов там вам нужно будет примерно год. Да? Для того чтобы на сером канале создать 100 роликов вам нужно пару дней. Естественно за счет этого вы выходите намного быстрее на высокие доходы. Конечно если вы хотите там зарабатывать миллионами конечно авторский канал это очень хорошо. Вообще в идеале нужно совмещать и авторский и серый. Да? Но мы сейчас говорим о том как быстро заработать хорошие деньги и для быстрых хороших результатов серый канал будет намного эффективнее и поможет заработать хорошие деньги намного быстрее. Ну скажем на 100-300 тысяч рублей можно выйти всего лишь за 3-4 месяца если делать все правильно и грамотно как я говорю. И вообще друзья за счет чего больше заработок идет на сером канале э, в отличие в отличие от авторского канала. Ну конечно как вы поняли я уже сказал да по поводу того чтобы роликов больше размещать. Но самое главное в принципе за что YouTube платит за то что люди смотрят как можно больше времени ваш видеоролик да. И естественно когда мы размещаем много видеороликов ну скажем за месяц там, на сером канале я могу спокойно разместить 100 роликов. То есть за год я сделаю легко 1200 роликов. Причем буду посвящать этому времени очень мало. На авторском же канале чтобы сделать 1200 роликов, но ну, годы явно наверно не хватит. А если и хватит года, то эти ролики будут абсолютно некачественны. По поводу того, что легко масштабируется данный бизнес. Смотрите, ну на самом деле тут момент такой, что вы можете создать такой канал не один, а можете создать 5 или 10. Я бы даже сказал не то, что можете, а даже нужно и необходимо. Таким образом у вас будет там не 100 тысяч рублей, а абсолютно другая сумма, которая уже действительно очень солидная. На самом деле друзья, плюсов очень много на сером канале, да. Вот. Но я бы не говорил, что нужно вести только серый канал. В идеале вести и серый и авторский. Но в этом видео я хочу еще упомянуть такой плюс, как э, нет ограничений по возрасту. То есть, ну, друзья, э, кому-то из нас там 50-60 лет, и у нас нет силы времени и желания там запариваться, снимать какие-то видеоролики, может просто мы не можем физически. А может вы еще учитесь в школе там, ну и в принципе вы думаете, что вас там всерьез не воспримут, да? И это может быть на самом деле так. Поэтому нету никаких ограничений по возрасту, неважно сколько вам лет, серым каналом могут заниматься все. Этим видом бизнеса, этим источником дохода могут заниматься все. Ну а теперь, друзья, давайте разберемся вообще за что вам будут платить деньги, да? Ну смотрите, в принципе на YouTube рекламодатели дают какую-то свою рекламу и YouTube за это получает деньги часть прибыли, а именно 45 процентов он забирает себе, 55 процентов он оставляет вам, на этом вы можете зарабатывать. Следующий момент вы можете зарабатывать, когда ваш канал раскрутится, а серый канал раскручивается быстро за счет того, что вы быстро размещаете большое количество видео, то вы можете продавать на своем канале еще рекламу. Ну и последний третий вид заработка это трафик. Так вот друзья я бы хотел сделать акцент именно на трафик. Сейчас объясню почему именно только на него. А про все остальное советовал бы забыть. Риски потерять бизнес и как их вообще обойти. Ну смотрите первый риск когда у вас серый контент. Вы включаете монетизацию то YouTube в принципе да вам будет конечно платить деньги. Но не забывайте что YouTube он будет тщательно проверять а кому он платит деньги. Поэтому на этом этапе многие подрываются на жадности, что хотят прямо мега большие суммы, хотят включать и монетизацию и получать деньги с рекламы и продавать еще трафик. И поэтому в итоге зарубаются, их каналы быстро банятся. Вы должны понимать, что рано или поздно ваш канал могут заблокировать. Да вы можете успеть заработать 100 тысяч рублей, можете 500 не вложив в это ни копейки, да, но инвестировав в это какое-то свое время. Но зачем терять канал быстро? Лучше заработать в нем как можно больше. Поэтому друзья мы не включаем монетизацию, нам она не нужна. Нам не нужно лишний раз привлекать внимание YouTube. Также мы не тратим время на сотрудничество, рекламу, все вот эти переписки, потому что это мелкие деньги и они не на автомате. Нам же нужен какой-то источник дохода, который будет нам не только приносить много денег, но и автомат. Поэтому мы не тратим времени ни на какое сотрудничество, ни на какую рекламу. Так, на чем же мы зарабатываем? А зарабатываем мы на трафике, друзья. То есть у нас очень много видео. Наши видео будут смотреть очень много людей. Наш канал в довольно-таки короткий срок быстро наберет хорошую популярность. И у нас будет ежедневно ну минимум пару тысяч просмотров. Примерно где-то 10-20 тысяч просмотров в день. Так вот, друзья, этот трафик можно монетизировать в деньги. А если вы смотрели на моем канале видео урок где я рассказывал как зарабатывать с помощью AliExpress, если вы не смотрели вкратце объясняю. Это сайт AliExpress, где продаются китайские товары. Это мега крутой сайт. Он занимает девятую позицию во всем мире по посещению друзья. На нем более 100 миллионов товаров. Мы берем просто какие-то видеоролики готовые, скажем видеоролик там обзор про часы. Выкладываем это видеоролик на своем канале. А под видеороликом мы даем ссылку на сайт алиэкспресс где продаются эти часы в итоге человек покупает на этом сайте алиэкспресс эти часы и вам с этого капает процент. Самое классное смотрите вдумайтесь друзья мы выложили ну скажем к примеру за месяц не напрягаясь там по 5 роликов в день это 150 роликов. К примеру мы вышли скажем с вами но на небольшие к примеру первый месяц там а просмотры пускай это будет всего лишь а, 5000 просмотров в день. 5 тысяч просмотров умножаем на 30 дней получаем 150 тысяч просмотров. Пускай к примеру из 150 тысяч просмотров из 100 процентов купит у нас что-либо ну не у нас а точнее на сайте алиэкспресс 1 процент это получается полторы тысячи покупок. К примеру это были часы, которые стоили всего 2 Нам же за это заплатят 10 процент. это 240 рублей. 240 рублей мы умножаем на 1500 это друзья 360 тысяч рублей. На одних только часах. А в принципе покупки будут разные. Там могут быть и какие-то детские вещи и взрослые и компьютеры и ноутбуки и телефоны там куча разных товаров 100 миллионов товаров друзья. И вот на этом вы можете ну минимум в самом худшем варианте зарабатывать 100 тысяч рублей. Конечно для того чтобы выйти на такой уровень дохода нужно постараться. Но если это сравнивать со всеми другими видами источника дохода просто самый идеальный источник дохода самый простой разобравшись в нем один раз вы будете зарабатывать очень хорошие деньги сможете это все еще дело автоматизировать после можете создать не один такой канал а несколько и это обязательно нужно сделать для того чтобы обойти риск ну допустим ваш канал заблокировали и все вы потеряли бизнес. А если у вас 10 таких каналов ну и в принципе вам не тяжело будет их дублировать друзья. А что сложного копировать и выложить копировать и вставить. Да Это вообще просто как дважды два. Так следующий момент друзья а, нужно брать видео с лицензией только Creative Commons. Давайте я вам покажу как это сделать. Итак мы зашли на YouTube в поисковой строке набираем например обзор часов после этого нажимаем поиск. Я вот вижу 137 тысяч результатов после этого открываете вот здесь фильтры и в фильтр ставите лицензии Creative Commons. И вот смотрите друзья с лицензии Creative Commons 14800 э, роликов то есть это ролики которые можно брать и просто их размещать. Только друзья не забывайте что к примеру возможно какой-то канал уже этот ролик взял с другого канала. Поэтому нужно находить первый источник в первую очередь. И после этого мы этот ролик скачиваем. Ну вот к примеру давайте посмотрим для того чтобы скачать данный ролик что нужно сделать. Нужно друзья просто в адресной строке поставить две буквы С английский и нажать Enter. После этого вы попадаете на страницу, где вы можете скачать видеоролик. Я бы вам советовал скачивать ролик в максимальном в качестве 720 либо 1080, чем больше тем лучше. Но смотрите к примеру, вот тут можно скачать в качестве 1080, но видите звук, звук зачеркнут, поэтому без звука а, нам данный ролик не нужен. Если только вы к примеру не будете к данному ролику привязывать музыку, но не забывайте делать по 5 роликов каждому ролику привязывать музыку, но это долго ну нафиг. Лучше проще сразу брать и скачивать уже с музыкой и со всеми словами. Поэтому в данном видеоролике мы скачиваем 720. Так ну и теперь как обезопасить себя если вдруг лицензия была Creative Commons, но это оказался не первый источник. Для этого всегда имейте дубль а, каналов на которых вы сначала заливаете ролики и они там висят ну скажем примерно трое суток. Если к вам не приходит ничего от YouTube в том плане, что ваш видеоролик заблокирован там, то что вы нарушаете какие-то права, то в этом случае вы эти ролики можете уже заливать на свой серый канал. Итак, по поводу того, что куда лучше всего отправлять трафик и почему именно AliExpress. Ну смотрите друзья, во-первых AliExpress это очень серьезная организация, которая очень большая. На ней каждый час проходит 2 миллиона долларов оборота. И важно понимать, что трафик конечно вы можете лить куда угодно, но во-первых. А, я же тоже не дурак в принципе да, если бы можно было так делать, я бы тоже так делал, но момент в том, что многие партнерки поверьте мне я вот уже сотрудничал со многими компаниями и разными крупными брендами обманывают. то есть не выплачивают или выплачивают часть, но например там по моей партнерке пришло скажем в одну компанию не буду называть какую примерно 1100 человек. Вот, а мне заплатили только за 100, за 1000 не заплатили. И потом ну я узнал и перестал с ними сотрудничать. В Aliexpress такой фигней не страдают, это очень серьезная компания и она в первую очередь использует партнерку для того чтобы действительно поднять узнаваемость бренда. Вот и она все выплачивает в срок, для того чтобы понять как именно работать с этой партнеркой на моем канале есть два видео урока, ссылка на них будет в описании под этим видео. Обязательно посмотрите их от начала до конца, чтобы подробно понять все нюансы. Также я упомяну такой момент, что если вы будете регистрироваться в Алиэкспрессе, то вы можете зарегистрироваться по моей ссылке. Ссылка моя партнерская находится в описании под роликами про заработок в Алиэкспрессе. Если вы в моей команде, то вы всегда можете мне написать ВКонтакте какой-то вопрос и я вам отвечу помогу подскажу. Вам же в принципе без разницы что быть в моей команде что нет. Деньги у вас никто не забирает за то что вы у меня в команде мне доплачивает дополнительно Алиэкспресс. С вас он ничего забирать не будет. Для вас только один плюс это я в виде консультанта. Естественно я не могу на вас там посвятить час там или там два часа. То есть короткий какой-то вопрос вы мне всегда можете задать что-то спросить, спросить совета какого-то как поступить для того чтобы быстрее выйти на тот или иной доход итак друзья а теперь давайте подведем итоги ну смотрите в итоге вы знаете как реально заработать 200 тысяч рублей и без каких-либо вложений до этого дохода вы можете легко выйти за 3-4 месяца и этот доход будет постоянным а он может быть и намного и выше если вы меня вниманием слушали и поняли что нужно канал делать такой не один а сразу несколько это гарантирует и больший доход и это гарантирует более безопасный бизнес потому что все таки серый канал не забывайте могут все равно когда-либо ты забанит и рано или поздно его забанят но если у вас каналов таких несколько скажем 5 или 10 то даже если ваша половина аккаунтов забанит другая половина останется и будет приносить вам денег и вам никто не мешает для того чтобы снова создать эти каналы. Но что касается вопроса делать или нет, ну тут все реально зависит только от вас по поводу того будет ли продолжение данного метода или нет. Да и оно будет в двух вариантах. Первый это бесплатные уроки будут выходить на моем канале поэтому обязательно подпишитесь на мой канал чтобы быть в курсе. И второй вариант это принять. Что касается бесплатных уроков на моем канале. На моем канале сразу несколько тем. Есть темы о бизнесе, о заработке, есть темы про маркетинг, где я рассказываю как раскрутиться в социальных сетях. Есть какие-то мои личные блоги, какие-то мои личные рекомендации, обзоры тех или иных полезных сервисов и программ. Поэтому вы должны понять, что если вы вдруг подпишитесь на мой канал, то вы конечно очень сильно пополните свои знания. Но и также вы не должны ждать видео о заработке прямо каждый день. Я стараюсь и так записываю как можно чаще почти каждый день видео уроки. Но не все они о заработке. Я очень долго думал делать этот тренинг или нет, но в итоге решил его сделать. На данном тренинге я готов видеть максимум 30 человек. Почему именно 30 и не больше друзья, ну потому что на данном тренинге нам реально придется создавать всем серые каналы, разбирать каждого ученика, каждому ученику помогать и больше чем 30 человек я просто не смогу вытянуть потому что у меня тоже есть свои какие-то дела, какие-то свои обязанности. 30 человек я реально смогу обучить. Итак друзья что же будет на тренинге. Ну на тренинге мы разберем пошагово весь YouTube от и до как создавать канал, как делать шапку, как делать дизайн как оформлять значки для видео, какие это должны быть значки чтобы у вас было больше просмотров, как часто можно размещать видео, сколько этих видео должно быть для того чтобы зарабатывать от 100 тысяч рублей выше, какая длительность должна быть у видео для того чтобы товаров как можно больше продавалось. В общем мы создадим несколько серых каналов научимся правильно и безопасно выбирать контент и чтобы контент способствовал продажам. Полностью разберемся в аналитике чтобы вы могли понять откуда пришел, какие у вас видео более продающие, какие менее. Научимся с вами удерживать зрителей, научимся оптимизировать и продвигать видеоролик для того чтобы он набирал как можно больше просмотров. Соответственно вместе с большим количеством просмотров будет и больше продаж. Также вы получите бесплатный софт общей стоимостью 50 тысяч рублей. Получите партнер со сайтом Alibaba. Alibaba кто не знает этот сайт принадлежит одному и тому человеку что Aliexpress, но на Alibaba идет в первую очередь оптовые продажи, и там товары намного дешевле. И если заключить партнерство с сайтом Alibaba, то там за одну продажу можно заработать, но ну, на порядок выше. Соответственно, доход будет намного больше. Но все дело в том, что Alibaba не заключает партнерство с кем попало, поэтому мы с вами научимся и заключим партнерство с сайтом Alibaba. В итоге весь тренинг идет один месяц, за этот один месяц вы научитесь и получите свой доходный бизнес, который выйдет на 100 тысяч рублей за 3-4 месяца. Что касается стоимости данного тренинга, то стоит он 10 тысяч рублей, при оплате до 31 мая 4900 рублей. Если уже набралась команда. 30 человек, то уже ни за какие деньги к сожалению вы этот тренинг пройти не можете. Вопрос можно ли пройти данный тренинг бесплатно? Ответ да можно. Как это сделать? Можно просто пригласить кого-то, кто оплатит данный тренинг и вы будете вместе проходить его бесплатно. По поводу того как оплатить данный тренинг и куда писать по любым вопросам, то пишите мне. Вконтакте либо здесь под этим видео в комментариях либо сообщением мне на ютюбе. В любом случае в общем вы связываетесь со мной и я вам говорю как вы можете оплатить данный тренинг и отвечаю на все ваши вопросы. Что касается того что если вот вдруг допустим там я мама там да или я там папа у меня там дети у меня там дела. Если я вдруг пропустил какое-либо занятие не переживайте все занятия будут сохраняться и у вас будет к ним. Доступ, если вдруг по каким-либо причинам вы их пропустили. Также у нас будет отдельная закрытая группа где мы будем разбирать все вопросы и где я буду консультировать и отвечать и помогать во всех ситуациях. Напоминаю с тобой был Артур Рус. на своем канале я рассказываю о бизнесе, о заработке, о маркетинге, о том как раскрутиться в социальных сетях и снимаю много другого полезного контента, поэтому обязательно подпишись на мой канал, чтобы всегда быть в курсе и ничего не пропустить. Также если тебе это видео, то обязательно ставь под ним лайки и поделись этим видео в YouTube и других социальных сетях с друзьями. Ну а тебе лично большое от меня спасибо за просмотр этого видеоролика. Если ты досмотрел это видео до этого момента, то большой тебе респект и спасибо и за это тебе будет мега бонус. Итак, сегодняшним бонусом у нас является очень крутая программа которая позволяет нам выкачивать видео мега быстро и можно даже целый канал. Что нужно сделать для того чтобы ей воспользоваться. Вот кстати я и пользуюсь для того чтобы сделать копию своего канала. Но мало ли что будет чтобы видео всегда сохранялись. Вам нужно просто выбрать какой-то канал на котором есть видеоролики с лицензией Creative Commons. Это значит что они разрешают использовать свои ролики. После этого Выделяйте канал, копируйте ссылку и потом заходите в программу и нажимаете вставить ссылку. После этого система анализирует, находит все видеоролики на данном канале. Вы можете отметить галочками, какие надо скачать, какие нет. Значит, смотрите, что классно, что вы можете выбрать сразу для всех роликов качество, какое вам нужно. Также можете сразу загрузить субтитры со всех роликов и выбирайте язык и формат. После этого выбирайте место куда скачать все ваши ролики. Нажимаете загрузить и программа очень быстро скачает для вас все видеоролики в одну папку. Также можно помимо видео извлечь полностью аудио. Очень крутая и удобная программа для того чтобы автоматизировать процесс массового скачивания видео для серых каналов. Пользуйтесь друзья абсолютно бесплатно. Ссылка будет в описании под видео. А на этом я с вами прощаюсь друзья. До встречи в следующих видео уроках. Пока.